Я запомнила только эпизод с песней ⁇ Вставайте люди русские ⁇ когда вылезают крестьяне из землянок своих и идут защищать свою землю. В 1941 году начинается Великая Отечественная война пафос защиты родной земли, подъема всех сил, становится абсолютно актуальным. Александр Невский возвращается на экран. Первыми призывами стать на оборону родной земли были передачи по радио песни «Давайте люди русские». Речь идет о защите родной земли. И вот эта тема Родины Матери показана метафорически.